во время подготовки своего первого в жизни дистанционного курса, который будет доступен на сайте, я наткнулась на слово, которое... Я знаю, что оно пишется в двух вариантах, но я подумала, а как же это лучше объяснить, да? Объяснить ученикам, в чем же разница между двумя этими словами. И в ходе моего маленького исследования я выяснила, что разница все же есть, но она зависит от того, про какую страну мы говорим. Ну, хватит говорить загадками, про какое слово я говорю. Я говорю про слово inquiry. Давайте проведем небольшой эксперимент. Попробуйте сейчас написать это слово inquiry. Окей, я надеюсь, вы успели его записать. Вы начали с буквы И или с буквы i? Сейчас выясним, американец вы или нет. Вот если вы начали с буквы i, то однозначно у вас есть американские корни, я конечно же шучу, но э, такой вид написания с буквы I он э, все-таки характерен для USA, поэтому я здесь сделала пометочку USA. Если вы напишете слово, если вдруг у нас есть группа людей, которые пишут через I, кстати, я так пишу обычно, если вы начали с буквы I, то э, если вы напишите такое слово в Америке, то скорее всего американец э, вам скажет, что у вас здесь ошибка ошибка в букве, вы должны с «ай» начинать, но это сделает э, человек, который не в курсе, то есть американец, который плохо знает э, лингвистику языка, то есть плохо разбирается в языке, он вообще просто пользуется им, живет ну как вот мы русским, да, то есть это не наша профессия. Э, русский язык, знание русского языка изучение — это не наша профессия в основной в своей массе, да, во всяком случае не моя. Поэтому в русском языке я не знаю каких-то тонкостей, да? И вот то же самое про native speaker можно сказать в английском языке. И вот если мы возьмем обычного американца и зададим ему вопрос, а, вот через i нужно писать или через i, то он напишет через i, вот таким образом. И если ему показать, что это слово пишется еще вот так, он скажет мне а, это ошибка, неправильно написано. Но вообще-то в американском английском оба эти варианты есть. И вот в американском английском продвинутые дяденьки и тётеньки, э, считают, что разницы между ними нет. То есть, как бы вы написали бы в США вот так или вот так, то оба эти варианта означают одно и то же — запрос. Но теперь давайте сядем на самолет и полетим, допустим, в UK, да, то есть э, в Великобританию. И вот там э, все таки разница небольшая присутствует. Они могут использоваться как синонимы, но все таки чаще всего, если мы пишем вот таким образом, inquiry, кстати, читаются они абсолютно одинаково, inquiry, то есть если мы начинаем с буквы «и», то мы имеем в виду «задать вопрос», да, то есть inquiry — это как запрос какой-то информации. Может быть, эм, как опросная форма, то есть есть такое выражение «inquiry form». Это бланк, да, в котором мы какой-то запрос оставляем. Вот это inquiry. Um, inquiry через i, если мы находимся в UK, то это будет означать uh, допрос, uh, при, допрос свидетелей при каком-то случае. Ну, допустим, что это может быть? Расследование чего-нибудь нехорошего обычно бывает, расследование какого-то криминального случая, то тогда в UK его будут писать вот так вот. То есть ассоциации эм, в США, у основной массы людей э, то, что слово должно писаться in inquiry через I, если оно написано через I, то чаще всего вас устраивают и скажут, блин, ты пишешь неправильно, да, это в USA. В UK э, оба этих слова существуют равноправно, но... Чаще всего uh, «inquiry» через uh, букву «i» означает расследование про какого-то криминального случая, а «inquiry» через «i» означает uh, больше как запрос или опросную форму. Um, на дистанционном курсе, который я сейчас готовлю, эти тонкости uh, рассматриваться так подробно не будут, поэтому это будет полезно всем. Но мы будем работать на дистанционных курсах над listening навыками, над навыками слушания. Также будет запущен курс по IELTS, да, совсем скоро. Я надеюсь, что совсем скоро.